Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Еще один рецепт из кабачков. Кабачковый рулет. Вкусно, просто, презентабельно. Рулет хорош как в холодном, так и в горячем виде. Натереть кабачки на мелкой решетке. Яйца посолить и взбить с вашими любимыми приправами. Добавить тертый сыр. Кабачки как следует отжать и закинуть в яичную смесь. Перемешать. Вылить яично-кабачковую смесь на противень, разровнять. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов. Застелить кабачковый корж еще одним листом бумаги, перевернуть его и снять нижний слой бумаги. Начинка для рулета состоит из плавленного сыра и ветчины. При желании можно добавить помидоров. Когда начинка на месте, скатываем корж в рулет как можно плотнее. Затем заворачиваем рулет в бумагу и отправляем в духовку еще на 5 минут. Кстати, то же самое можно проделать и на сковороде.